Всем доброго времени суток. С вами Катамхали, американская ПТ-шка 10 уровня Т-110Е3. Карта фьорды. Игрок у нас сегодня мясник. Спрятался, успел. Ну, да, сказать, что успел гриль спрятаться, потеряв почти тысячу прочности, это как-то не особо успел. Но там по-любому есть кто-то еще да, на этом месте любит. тем более ПТшек в бою очень много, больше всего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну, почти что считай, да, половина команды, ну... Но... Вот здесь только сколько, да, сидит. Четыре ПТшки. Получает ЕБР. Куда остальные стреляли? Не, ну, может, не попали, да? Ну, вон там кто-то из союзников добирает ЕБР. -а. Гриль, гриль 15. -й. Сделал свое грязное дело. Счет 2-0. Еще там объект 277 противника сливается. Размочили. Размочили враги счет. Забирает ВЗ 55. -го. Сейчас есть вероятность неожиданного засвета. Прокатился ЕБР. Засветилась бабаха, но нет прострела. По крайней мере, тут Т-110. Но кто-то из союзников там отстрелялся. Есть пробитие еще с поджогом, но в устрв огнетушитель. Ну что, два пробития, почти 2000 урона. Что, нормально? Счет 3-2, 3-3. Я не понимаю, куда едет Бабаха вот сейчас в данной ситуации. Бабаха из тех машин, которые вот точно вот созданы для того, чтобы сидеть где-то в кустов. В кустах <laughs> на краю карты. Все. Вперед точно лезть. Это. Ну или вот так за углом поджидать неосторожного противника. Ну что-то, мне кажется. Там вот сейчас бабахи как раз-таки не место. Вот одна бабах сидит на своем месте, если на мини-карту посмотреть. Да, вот тут тоже в кустах. Вторая, зачем туда полезла? И команда противника выходит вперед. Еще больше выходит вперед. Грустно вот так бывает. Сидишь в кустах, да и заняться нечем. Света нету. Для противники настолько аккуратные, никто не подставляется. На да, тоже сидят в кустах. Так бывает, проходит. Вот, все, бабаха даже выстрелить, наверное, не успел. Это уже такой выстрел отчаяния. Устал Т-110 сидеть и ничего не делать. Там было понятно, что шансов у него практически нет попасть по стерве. Противнику уже преимущество в 4 ствола. Вот уже в 5 стволов. Есть пробитие на 901 единицу. Блин, такое число страшное получилось. Ладно, тысячи, а потом 666. И счет уже 5-12. Всего какую-то минуту назад все было нормально, а потом. Опа, и. Ну, может, не минуту, может, 2 минуты. Танкует 110-ый, два снаряда, да, там вот ну, от чего-то, от стервы, от ФОШа. Вот он, ФОШ уже сюда приехал. ФОШ уже потирает ручонки, у меня барабан, сейчас буду разряжать, а тут, оп, такой нежданчик. Два непробития и в ангар отлетел. Наверное, это немного обидно. О, тут еще один Фош. Вы что там, размножаетесь, что ли, за углом? Ну, это тоже Фош не особо одаренный, да? Тут тоже не пробил. Ну что, второй раз, давай. Тоже не пробил. Два выстрела, два не пробития. Прям история повторяется. Там третьего нет Фоша за углом случайно. Нет, их всего было двое. Счет 8-13. Ну где там, 121-й? Выходи на честный бой. Ладно, бой может быть не честный. Так, одна арта, я смотрю, вообще союзная, затопилась. 121-й тоже не пробил 110-го. Ну надо думать, да, из ПТ-шек на 10 уровне 110-й один из самых бронированных. По крайней мере, в лобовой проекции это уж точно. У него как-то, да, вот сейчас на вскидку даже особо уязвимых места нету. Комбашенка у него не пробивается. В отличие, к примеру, да, от Т-110 Е4. Ой, какой там Е4, да, ПТшка, которая с башней. Может попробовать Тараном его, Тараном! Что-то он как-то медленно, походу, у 121-го движок критованный. Он так медленно ползет. Что-то вот из-за этого угла какие-то ПТшки несчастливые выходят. Выкатил из стерва. Раз не пробил, два не пробил. Прям так же, как и два фаша. Выкатился, два выстрела. И. В ангар. Хорош. два гриля, зато у противника теперь еще осталось, но один точно шотный. Второй тоже почти шотный, Это там чуть-чуть не хватило, здесь хорошо фугасом на тысячу сразу пробивается. Гриль прям приехал, позавтракал. Ну давай, выгляни в окошко. Да <смех> дам тебе в кокошка блин. Для арты вот чем хорошо, эта карта крайне неудобна из-за этих огромных вот гор. Здесь мало достаточно прострелов. Один гриль готов, второй успевает здесь объехать и пробить. На 696. Прочности остается 205 единиц. Закон жанра. Но мясник свое дело знает. Когда сказал, ты будешь, ты будешь следующий. На этот раз танканул, да? Ну, теперь-то я не мягким местом, скажи, к тебе, повернулся. 6190 натанкованного урона. Тяжелые танки так не танкуют. Тут он даже арта сама приехала посмотреть на это все. Что тут вообще происходит? Выглянула и... и минус сразу. Ну что ж, осталась еще одна арта. О, она здесь где-то прям недалеко. Вот, вот здесь, прям в кустах, там сидит вот. десятый не светится судя к тому да потому что я думаю артана навряд ли вы сейчас промахнулась где-то прям совсем недалеко А если вражеский бат захотел, он мог бы спокойно ничью сделать. Хотя смысл, да, смысл делать ничью, в этом вообще никакого нет. Это, ну, равносильно то же самое, что поражение. Ну, только из вредности сказать, я тебе победу не отдам. То есть не доставайся ты никому, как говорится. Просто уехать куда-нибудь, далеко-далеко, карта большая. Навряд ли бы 110-й что-то смог сделать. А бат, наверное, в два раза быстрее. С другой стороны у арты есть шанс. 205 единиц, не так-то и много можно добрать. До конца боя половиной минуты. Ну, как вариант, можно попробовать успеть доехать до вражеской базы и захватить. Может, 110-й как раз об этом и подумал. Можно под конец здесь даже в два раза ускорить, даже в три база доехать успевает. Времени с запасом. Ну, вот сейчас у арты мог бы быть шанс, да, вот так, с какой-нибудь стороны, если... Ну, он не там, где надо. Здесь даже на шару не сможет сбить просто захват. У него прострела нету по этой части базы. Вот такая вот получилась концовка. Скучно, ну что ж. Зато 110-й. Семерых уничтожил, 8 с лишним тысяч стрелял. и в итоге победил. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.